Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна Голос здравого смысла. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну что ж, в конце года принято подводить итоги года уходящего и поговорить о том, что ожидает нас в году наступающем. Вот давайте, наверное, мы так и построим нашу беседу. Договорились. А, ну, во-первых, всех наших слушателей, кого с Ханукой, кого с Рождеством, и всех обязательно с наступающим Новым Годом, а, как-то принято вот действительно в конце года, хотя, ну, подумаешь, кончился декабрь, да, ну, какая-то символика в этом есть, начался год с новым номером, а, по-христианскому, естественно, календарю, потому что с, с дня рождения Христа считается 2020 год, например, следующий. А, принято подводить итоги и как-то говорить о том, а что же, собственно, произошло. У каждого из нас, естественно, в семье, там со здоровьем, в жизни и прочее и прочее происходят разные вещи, которые а, либо хорошие, либо плохие, либо нейтральные но которые не зависят от воли, скажем, воли изъявления сказать, народа или воли изъявления государства, которое как бы должно быть народом, но на самом деле народом не является, является отдельным органом. Мы только значит, избираем каких-то людей, а потом, когда они уходят в свободное плавание, они уже делают так, как они считают нужным, и почти всегда не так, как считают нужным те люди, которые послали их как бы, сказать, на это место, их представлять. Вот, Во-первых, я должен поздравить нас всех, что в 2019 году у нас во главе государства находился человек или группа людей, которые старались всеми силами исполнить те обещания. То есть, они нам говорили, что они сделают, мы на основании этого послали их в Белый дом там и тому подобное, и вот так сказать, теперь они делают это или не делают. Так вот, группа людей во главе с Дональдом Джей Трампом делала. То, что она нам обещала. То, есть то, то, что было в их силах. Не все в силах президента. Часть так сказать, меняется обстановка. Часть это, скажем, Конгресс. Одна из двух палат, либо они обе. Часть еще какие-то вещи. Но все, что президент обещал и смог сделать, он сделал. А те вещи, которые он обещал, но не смог сделать, мы знаем, почему он не смог их сделать. Ну, давайте пройдемся по этим вещам. Во-первых... Дональд Трамп как бизнесмен, а не как политик. Причем политик начал, так сказать, у нас у всех уже быть ругательным словом. Как какой-то момент ругательным словом стало слово адвокат, юрист. да, Вот точно так же политик. Они как бы нужны, да, но это какое-то такое, типа, необходимое зло, что ли, не знаю даже, как точнее сказать. То есть, так как почти все они юристы, то я думаю, что все это произошло из одного и того же корня, и точно так же, как они мчатся, юристы, и пытаются организовать людей, чтобы они вместе подали на кого-то в суд... И бегают, так сказать, и сами организовывают судебные иски, даже когда люди не собираются этого делать. Но точно так же политики устремлены в делание денег, или делание карьеры, или делание что-то еще. И занимаются в основном своей жизнью, своей деятельностью, а не тем, чем нам бы хотелось, чтобы они занимались. Что как бы очень по-человечески понятно, но хотелось бы, чтобы они меньше врали во время своих обещаний. Дональд Трамп. Обещал нам, давайте коснемся сначала внешней, так сказать, политики. Да? Он обещал нам, что интересы Америки до него будут в первую очередь. Что не означает, что он плевал на земной шар, плевал на экологию, там хочет делать кому-то плохо. Он просто говорит, как нормальный человек, меня избрал американский народ, президентом Америки, и поэтому моя задача сделать американский народ и Америку там, более успешной, более сильной, более богатой, там, так сказать, более спокойной там, и тому подобное. Значит, никто его не избирал для того, чтобы делать то же самое с Уругваем, правильно? Правда, значит, вот те люди, которые привержены политической корректности, они не могут сказать, что вот мы за Америку будем бороться. И надо обязательно сказать, миру мир, войне война, давайте строить мосты, а не там, сказать, стены, а давайте сделаем так, чтобы всем было хорошо и тому подобное. Так не бывает. Значит, единственное, что, что хотелось бы, чтобы хорошо, скажем, нам, моим детям, так сказать, вашим детям, вашим внукам, так сказать, у кого есть они, вашим близким, и вашим так сказать, соотечественникам делалось хорошо, не за счет того, что кому-то делалось плохо. И вот в Советском Союзе нас приучали к тому, что значит, есть такое понятие, как если кому-то стало лучше, значит кому-то стало хуже. Кто-то проиграл, кто-то выиграл. Философия бизнеса, американского хорошего, большого бизнеса, не в «я сделаю мне хорошо за счет того, чтобы тебе было плохо». Настоящий бизнес развивается следующим образом. Я выиграю у своих конкурентов, это понятно, я постараюсь предложить народу или кому-то лучшие цены, лучшее качество на лучших условиях. Но при этом я постараюсь сделать так, чтобы всем окружающим, которые окружали меня, и пользователи этого добра, и те люди, которые мне будут поставлять часть того, что значит, мне нужно делать, те люди, и мои рабочие и тому подобное, жили лучше. И тогда это не «мне стало лучше за счет того, что тебе хуже», а «мне стало лучше и всем окружающим меня людям», может быть, на самом деле, во всем мире, стало лучше жить. Вот это то, что, с моей точки зрения, принес впервые за известный мне сказать, период времени, скажем так, там, с середины 20 века, по, сказать, по вот сейчас, за последние 70-80 лет, впервые было принесено в американскую политику подход настоящего американского бизнеса, капитализма, который не, как акула капитализма, который всех пытается укусить, ничего не подобного, а наоборот, свет капитализма, который пытается сделать себе хорошо, одновременно он делает хорошо, всем укрою все. Перехожу, так сказать, все пытаюсь перейти на, на конкретику, и все меня опять заносит в философию по конкретике. Значит, что мы наблюдаем вокруг? а Ситуация с Китаем, с моей точки зрения, ежедневно улучшается. Даже при том, что у нас была вот та самая, так сказать, война. Да? У нас не было войны. У нас была борьба, потому что Китай обманывает. Обманывает нас, обманывает Европу, обманывает весь мир. И делает это за счет того, что у них из пол-пятьдесят 50% населения рабы, которые не имеют документов. Они как по-временски, что называется, крепостного права. Не могут поехать из этой деревни, поехать в город жить. И не дадут работу, не дадут снять квартиру там, и тому подобное. Их выгонят. Эти рабы получают 6 долларов в неделю, чтобы было понятно. Да? значит, Поэтому они, цены у них меньше. Во-вторых, они играются со своей так называемой валютой. То есть, они все время делают так, чтобы их экспортерам было выгодно и выгоднее, чем, так сказать, окружающим другим а, действовать. И они еще воруют у нас постоянно технологии, которые мы разрабатываем. Израиль и Америка разрабатывают технологии, они их, так сказать, воруют. А... Значит, вот во время первый президент, который сказал, мы это остановим, и который начал этим заниматься, это был Трамп, который не войсками, не бомбежками, не, не ракетными играми, не звездными какими-то инициативами, а очень простыми мерами. Которые называются экономические меры Начал прижимать Китай И Китай хорохорится, кричит, вопит Все что угодно Но пока что Китай закупает дополнительные сельскохозяйственные продукты у нас больше Чем он планировал закупать раньше Пока что Китай сам предлагает Открывать сказать, дорогу для наших автомобилей Понижать а, на них а, сказать, Таможные пошлины там, и тому подобное И пока что Китай Стремится к тому, чтобы подписать соглашение с Трампом. Они все надеялись на то, что вот Трамп такие плохие опросы идут, население Трампа выкинут, мы дождемся ноября с новым президентом, так сказать, мы легко справимся, кто бы он ни был. Не получится у них ничего. сказать, сто процентов никто в жизни не знает, но у меня так в голове девяносто девять девять, девять, девять, девять, еще несколько девяток, что Трамп будет нашим президентом еще дополнительные четыре года. Они, я думаю, это поняли и сейчас медленно-медленно откатываются, а Сделка с Китаем, которая переделывает наши, наши взаимоотношения, мы впускали все их товары с очень маленькой пошлиной, они не пускали практически никаких наших товаров, а, а если пускали, то заставляли нас давать ноу-хау, которые тут же воровали, передавали своим фирмам, либо заставляли американские фирмы быть партнерами китайских фирм у которых было 51% по закону, так сказать, Китая, а у американцев 49%, и которые могли диктовать внутри этой так называемой joint venture, совместного предприятия, любое, что они хотят. Значит, это сейчас переделывается. Не будут они, сказать, с Трампом. Есть, есть как, два таких шага в переговорах. Вот сейчас первой вроде, так части они договорились. Во второй части уже будут серьезные изменения, связанные с воростом технологий, так сказать, с американцев открывать там свои дистрибутивные компании и тому подобное. Китай, раз. А если вы заметили, то Северная Корея никуда не стреляет. Она при Обаме все время стреляла. При Обаме все время что-то летело, что-то взрывалось над, над, над Японией. Вначале с Трампом тоже было, да? Молчит, обещал нам сюрприз, подарок Америке к значит, Рождеству. Но ну, может они чего-то и пыльнут, но не пульнули, не пульнули, потому что они знают что и хуже, и хуже, и хуже, пошел что у Трампа в кармане есть еще несколько возможных вариантов, в рукаве, как говорят, да, Например, отпустить американские корабли или уговорить НАТО поставить свои корабли по периметру, и никого не пускать, ни русских, ни китайцев, никого не пускать, перекачивать нефть, там, завозить продукты или забирать что-то из Северной Кореи, что они, конечно, все сейчас делают, и таким образом помогают режиму хоть как-то просуществовать. Значит, а пока что не стреляет значит, Пока не стреляет, это огромный плюс а, Трампу. Взаимоотношения с Россией. Ну вот все те, кто кричал, орал, вопил, что он там какой-то, я не знаю, там, марионетка Кремля, что он прыгает просто, как, вот, скажет Путин, прыгни, а он только спросит, как высоко надо прыгнуть, да. Значит, на сегодняшний день Трамп сначала давил на европейские страны и говорил, ребята, перестаньте делать эту глупость, перестаньте садиться на газовую иглу России, которую вы уже сидите, а вы сейчас удвоите это, вы строите, помогаете им строить «Северный поток-2», не делайте этого. Мы не знаем, почему Меркель и Макрон, мы не знаем, почему, так сказать, и почему они, понимая ужас того, что они проделывают, они продолжают это делать. Кто бы такие, что называется, высказывают предположения, ну, выскажем. У них есть личная заинтересованность в этом, правильно? Другого представить себе нельзя. То есть, либо их шантажируют, либо им что-то такое обещают, типа, так сказать, то, что Путин проделал с предыдущим руководством Германии и взял их на зарплату, такое, которой они никогда не мечтали. Да? Вот. А с их помощью воруют миллиарды. И вот, значит, а Европа, да, жали на Европу, жали на Европу, никак. Тогда, значит, объявили очередные санкции, и, значит, представители США объяснили швейцарской компании, которая строит трубопровод, который называется «Северный», потом два, по Балтийскому морю, что если они будут строить его один день после Крисмаса, никто в мире больше с ними дело иметь не будет, под страхом наказания. И они два дня, три дня тому назад они объявили, что они уходят, и в Крисмас утречком они подняли якоря и, и ушли оттуда. И на время, а может навсегда, Закрылся северный поток, самый политический главный проект Кремля за последние несколько лет, самый главный, который позволил бы им, во-первых, гнать в Германию и другие страны больше газа, он был бы дешевле, то есть американские газ и все другие так сказать, становятся дороже и хуже, да. А для европейцев, то есть они садятся на эту иглу. А кроме того, северный поток един, который идет через Украину и через Польшу, которые могли, в общем, всегда сказать, все, не пустим, или там отсосем сколько нужно и прочее, прочее оказываются в ситуации, когда... Россия легко может их шантажировать, что мы вас отключим от газа, если вы не будете делать то-то, то-то и то-то. Да? Никто не хочет, чтобы Украина настолько зависела от России. Ну, за исключением, так сказать, естественно, России и пророссийских сил, которые находятся в Украине, там, типа Зитьев, там, Друганов и тому подобное Путин. А, значит, а что удалось Трампу сделать? У России нет кораблей. Вернее, есть один корабль, который вроде бы. Может прокладывать такие трубы на, на том уровне, на котором требуют европейцы Потому что в России все делается тяпля Ну так оно взорвется Ну так оно откроется Ну так будет какое-то количество нефти Не хотят европейцы в маленьком море Чтобы развивалось огромное количество газа Шло, так сказать, оттуда И взрывалось там что-то такое Там всех черт чертые бабушки И всю живность, живность убьет Так вот, вроде бы у русских есть один корабль Который находится на Камчатке Его построили китайцы, значит В Шанхае, если не ошибаюсь он вот сейчас на Камчатке, и вот они будут его за... останавливать, проект, который делается там, будут его гнать, займет два месяца, поставят его сюда, возможно этот трюм просто вранье и нету неких таких кораблей, они просто рассказывали. Потому что если у них есть, почему не поставить его, да, и делать вот это самим, или не платить много денег швейцарцам. Значит, но даже если у них есть такой корабль, то все равно он придет туда, после чего датчане, рядом с берегами которых сейчас все происходит, должны будут сертифицировать его, проверить его и сказать да, он полностью соответствует нашим европейским стандартам. Ну, че будет, че нет. Че два месяца, че шесть а может быть и два года. Никто не знает. По крайней мере, остановить удалось. Значит, вот международные отношения, я могу сказать, продолжить еще кучу, с Мексикой отношения улучшились. Канада, чтобы они там не кричали и не вопили, с нашей точки зрения, вот этот договор, который вынужден был Ненци Пилос в Конгрессе, он, конечно, позволяет много чего делать такого, что сейчас стояло на, на, так сказать, на рельсах запасных и ждало. И вот, значит, экономика из-за этих договоров, из-за Китая, из-за Мексики, Канады. Она мало того, что она будет продолжаться быть хорошей, она, похоже, еще будет взлетать. Больше, чем она взлетала в предыдущие два года. То есть у нас уже сейчас есть целый ряд штатов, в которых нет безработицы. 2% отсутствия безработицы. Просто люди, которые там не успели устроиться, инвалиды, там кто-то еще, переучиваются и тому подобное. Значит... Есть, есть практически нулевая безработица там в докоте, по-моему, в одной из Дакот, там где-то еще. То есть, это невозможно. Они бегают, значит, по всем углам и кричат людей сюда, людей, будем платить зарплаты, у нас есть продукция, у нас есть возможность производить, возможность продавать, все ее хотят, у нас не хватает людей. Значит... Фантастика, да? Такого не было, так сказать, уже 60-70 лет, по-моему, со времен Второй мировой, качали Второй мировой войны, когда мужики все были, что называется, на фронте, а женщины работали, не хватало рабочих рук. После этого, я даже не помню такого, но ну, может, быть, может быть, когда начал FDR, когда начал вкладывать заемные деньги в строительство дорог и поднял это дело совершенно, совершенно искусственным образом. А сейчас это про все происходит естественным образом. Далее. А у нас самая лучшая, самая высокая безработица, то есть сказать, низкая безработица, самый высокий показатель а, работы для афроамериканцев. Самый высокий для женщин. Количество бизнесов, которые женщины организовывают, такого не было никогда. А, значит, любые так называемые майнорити. Смотрите, что происходит с Израилем. Потрясающие совершенно взаимоотношения установились между Соединенными Штатами и Израилем. Перенесли а -а -а -а посольство в Иерусалим. Голланы признаны. Сейчас идет разговор о том, что если Натаньягу переизберут, он собирается катайствовать перед правительством Америки, чтобы и так называемый зеленые чертой» тоже, который является Израилем, тоже признали Израилем. И я вас уверяю, это будет серьезно продумываться. продумываться. Но... Сказать, есть другие партнеры, есть Судовской Аравии и тому подобное. Смотрите, что происходит в Иране. Иран довели до того, что у них ежедневно идут демонстрации. Причем лозунг демонстрантов такой «перестаньте помогать террористам». Верните деньги, чтобы улучшать нашу жизнь. То, что мы хотим. Улучшайте вашу жизнь. Для вас Иран должен быть самое главное. перестаньте помогать террористам. Это то, что мы хотим. Правильно? Значит, в России в 21 году, к середине, значит, еще полтора года осталось, заканчивается 40% месторождений, которые находятся на поверхности, которые легко доставать. Значит, что будет происходить? На 40% упадет а, добыча нефти в России. То есть... Как минимум 20-30% их экспорта вылетают. Они к этому готовятся. Они сейчас каждую копейку, что называется, собирают. Почему они в такой ситуации? У них нет оборудования, которое могло бы доставать нефть на 8, 10, 11, там, 15 километров, как американская и канадская. А Трамп запретил им передавать знания. Людей посылать запретил. Запретил части продавать. Все, что угодно. Поэтому ни одна канадская, ни одна американская компания заниматься этим не будет. Значит, вот, а, с моей точки зрения, у нас, как Трамп, когда-то сказал три года тому назад, что, знаете, у нас будет столько побед с вами, когда мы начнем по-настоящему подходить к жизни страны, как к бизнесу, да, потому что это бизнес, надо что-то продавать, надо с этого что-то получать, надо кому-то платить за работу, кому-то платить за части и тому подобное, это огромный бизнес. Вот когда придет человек, как Трамп, который понимает, что такое бизнес, а не только он выучился политически правильно, казуистически красиво говорить на митингах, у вас будет столько побед, что вы будете от побед уставать. Вот, вот, вот у меня такое ощущение, что за последний скажем, год мы, я не стал уставать от побед. Но вот это то, что он обещал, он сделал. Вот, я с удовольствием расскажу, если нет каких-то вопросов про то, что я вижу до следующего года. Давайте сначала остановимся вот на, на этом году. И Проверим, что люди хотят от нас знать по этому поводу. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Петр Лос-Анджелес, я вас поздравляю со всеми праздниками. Систематически слушаем вашу передачу, получаем удовольствие. Будьте здоровы. Хорошо. Спасибо. Спасибо, это не был вопрос, но это было поздравление и хорошее, доброе поздравление. Очень приятно, да. спасибо. Леон, давайте, наверное, знаете, чтобы, чтобы нам не останавливаться уже, а, потому что только начнем говорить о том, что нас, возможно, ожидает в следующем году, в наступающем да. году, да. а подойдет время рекламной паузы. Поэтому мы, наверное, сейчас остановимся, послушаем рекламные объявления. с удовольствием, а потом поговорим о будущем году, очень хорошо. Ну, а если будут вопросы по году минувшему, мы примем да. звонки. Так и сделаем. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии 847-400-5200. И дадим время немножко нашим радиослушателям набрать номер телефона. А я просто хотел еще уточнить одну деталь. А, зарплата растет небывалыми темпами. И причем а, левая пропаганда говорит о том, что политика Трампа работает на 1% самых богатых, а не, а не на всех, и Барни обещает сделать такую экономику, которая будет работать на всех, но вот показывает даты, я сейчас посмотрел, uh, Federal Reserve Bank of Atlanta пишет, что для 25% в самом низу, самых низкооплачиваемых, рост зарплаты по сравнению с этим же периодом прошлого года составил 4,5%. А вот для самых... А вот для самых 25% процентов тех, что наверху, рост зарплаты составил 2,9%. То есть лгут, вульгарно врут своим, так сказать, избирателям наивным. И народ это чувствует. Давайте вот как раз люди дозвонились, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. У меня такой вопрос. Трамп отменил запрет на экспорт газа. А может ли Трамп отменить запрет на экспорт нефти? Это не просто так, я спрашиваю, за ним есть двойной смысл. Будьте добры. А если можно, я не расслышал первую часть вопроса. Ну, радиослушатель сказал, что Трамп отменил запрет на экспорт газа. А может ли Трамп отменить запрет За, на запрет? нефти? Я не понимаю, что это значит, Я, я прошу я прощения. тоже, честно говоря... А нет. может быть, мы спросим, потому что голос а, очень знаком, так что я думаю, что это кто-то из... Ну, перезва... из умных и соображающих. Если перезвонит радиослушатель, то мы у него переспросим, но, к сожалению, он отключился. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Мы, конечно, со всеми праздниками, с наступающим Новым годом, Короткий вопрос. Что будет с материалами Джулианя? Какая перспектива? Потому что все самые негативные факты о демократах, почему-то от них отскакивают. Последствий никаких нет. Хотя знаем уже очень много. В том числе и благодаря вашей передаче. Спасибо. А, ну, На самом деле вопрос и простой, и сложный. А, значит, скажу так если те, кто интересовался, те, видел не только сказать, заявление о Джулиане, и слышал не только так сказать, его описание, его заявление, но также смотрел и три а, достаточно больших интервью, которые сделала, значит, One America News Network, а, которая находится у нас здесь в Калифорнии, в Сан-Диего. Их группа ездила с Джулиани и а, записывала все это на видео, и они сделали уже три передачи, я не знаю, может было уже четвертая, но три я видел. А значит, то, что говорят люди, украинцы, а, в ответ на вопросы Джулиани, в ответ во, во, во, на вопросы их девушки-корреспондента, оно, если все это правда, и даже, скажем так, если на все это есть какие-то доказательства, то это а, даже не, не, не предательство Ротины. Это какие-то преступления совершенно закадровые, которые, я думаю, а, никогда Америка не слышала такого, что, как бы нам рассказывают украинцы, украинцы, украинцы, а, происходило там вот, во время правления Обамы и под руководством Байдена и Иванович, а, которая была в это время послом. Но мы не знаем, есть ли какие-то доказательства этому. Дело в том, что, к сожалению, а, верить на слово а, очень сложно людям, которые, там, так сказать, 30 лет мы знали, что они все, что говорили, было все правдой. И никогда, так сказать, не лгали, даже когда во вред себе. Вот ни у кого на Украине нет такой репутации, или к тому, что они плохие люди, или что-то. Просто такой репутации нету. Поэтому просто на слово, очень сложно верить. Даже если все они будут рассказывать, в общем, практически одно и то же, мы все равно не знаем, это правда или нет. Так вот, Джулиани, он как бы крупный прокурор, юрист, хорошо понимающий в этих делах. Но, к сожалению, одновременно он еще и политик. Поэтому, может быть, он говорит это не потому, что у него есть что-то, а потому, что он хочет достичь каких-то политических целей, защищая президента и тому подобное, наказывая демократов, которые ну, скажем, так сказать, вот на уровне, если бы все было это правда, то это ужасно. Да? Вот. Но мы не знаем, это правда или нет. Значит, Джулиани обещал сделать две вещи. Он обещал написать подробный доклад в Минюст и там бару и так сказать, там тем людям, которые бар назначат. И кроме того, он обещал встретиться с тремя руководителями в сена сенатских комитетов все республиканцы, значит, в том числе, скажем, с Лесли Грау, и сказал, что он им сделает отдельный брифинг того, что он не может по каким-то причинам значит, поместить в этот отчет. Вот все, что мы знаем на сегодняшний день. Больше мы ничего не знаем. Все остальное – это чистые домыслы. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, поздравляю с наступающим праздником, и Сергея тоже. Но вопрос у меня такой. Вы перечисляли, что достиг Трамп, и вот мне кажется, что когда еще была полная поддержка обоих палат Конгресса, нужно было провести закон, протолкнуть каким угодно способом, чтобы хотя бы за федеральные... Незаконный, а на федеральных выборах избиратели должны были использовать э, ID. И причем э, может быть не вот эти эффективные драйверс лайсен, а реал айди, как у нас сейчас это говорится. И э, ну конечно, понятно. Бы было, был бы судебный иск против этого, но к, к нынешним выборам уже бы уже бы все бы прояснилось, и мы бы уже этим пользовались. Вот скажите, возможно это было или нет? Спасибо. Отвечаю, нет, невозможно, по очень простой причине. У нас федеральное государство и федералы не имеют никакого отношения к выборам в штатах. Весь смысл федерального государства заключается в том, что каждый штат выбирает от себя какое-то количество выборщиков, как у нас это называется, да, и посылает их в федеральную столицу, для того, чтобы они там уселись и решали, кого делать с президентом, или, сказать, или тому подобное федеральное правительство никакого отношения, более того, даже, они даже не могут заикаться по этому поводу, никакой суд не примет это, а кто будет подписывать закон, который абсолютно анти, антиконституционный. Ну, знаете, вот насчет первых двух лет а, значит, сказать, Трампа. Ну, во-первых, мы знаем, что одновременно многими разными делами и пробиванием заниматься невозможно. Трамп выбрал нечто, что ему казалось главное. Налоговая реформа, во-первых, а во-вторых, это медицина. Значит, с налоговой реформой у него получилось, более-менее, потому, более потому что не совсем так, как он хотел, так сказать, оно не важно, получилось. Бремя, по крайней мере, сброшено, кошмарное лишнее бремя с американских корпораций и людей. Ну вот из-за Макейна еще пару человек а, было завалена работа практически двухлетняя, полуторалетняя работа, огромная. Значит, и что называется, если им знать заранее, то, а, это завалится, тогда давайте заниматься другим. Надо было бы заняться иммиграцией, там еще целыми другими а, вещами. Но люди выбирают, какие битвы им надо биться сейчас, потому что нельзя биться по всем поводам одновременно. Оно просто все будет проиграно. Могу лишь добавить, что на самом деле полной поддержки в Конгрессе у Трампа, к сожалению, не было, потому что пытались провести закон, кстати, иммиграционный, но поскольку Пол Райан куплен братьями Кох, а те, в свою очередь, против закрытия границ, те выступают, ну, один из них, один уже умер, за нелегальную иммиграцию, то, конечно же, Райан провалил этот законопроект, в котором было четыре положения, основных которые бы решили проблему нелегальной иммиграции так что поддержки полной и вы помните что на промежуточных выборах 43 человека покинули конгресс республиканцев среди них были люди которые относились к трампу не лучше чем демократы потому что он нарушил их покой их сладкую такую добротную жизнь так что полной поддержки у него не было. И Райан его не поддерживал. И, кстати, и, ну, в общем, как-то так. Это детали, которые я счел возможным доп да, дополнить. Да, да все, правильно, все правильно. И следующий звонок. Добрый день. Ну, это вот я задавал вопрос насчет нефти. Но у меня, во-первых, есть два комментария по предыдущим вопросам. Первое... На вашей волне один из ваших корреспондентов сказал, что два свидетеля по делу, который вот принес нам Жулиани, имеется в виду по Байдена, якобы были утоплены уже на Украине. Это, а, это, нет, это утка. И второе, это что утка. якобы Помпео это не дает ходу делу Жулиани так как это идет через Министерство иностранных дел. Вот, притом, эту информацию я на вашей волне получил от ваших корреспондентов. Теперь я уточняю свой вопрос в отношении нефти. Значит, и Обама же запрещал, по-моему, экспорт газа. И когда пришел Трамп, он одним из первых указов отменил этот запрет. Это раз. А во-вторых, до сегодня существует запрет на экспорт нефти, это я точно знаю. И вот один из очень, ну, такой Крутихин, Михаил, это известный эксперт по нефти, он сказал, что если бы, значит, Америка отменила экспорт нефти, то отменила бы запрет на экспорт нефти, то экономика России рухнет три дня. Но это Михаил Крутихин. Все, спасибо. Да, спасибо огромное, а не могли бы вы представиться? Ой, пожалуйста, ради Бога. Борис Коган, Ленинград, 30 лет в Америке. Пенсионер. Нет, не бывает пенсионеров. Бывают люди, которые решают, что они пенсионеры. Вы, похоже, нет, не решили. Это так что я неправда, еще, кстати, вы не пенсионер, вы перебиваю. вполне боец. Я еще извиняюсь, почему я никогда не поздравляю. Я экономлю ваше время. А спасибо огромное. А, Борис, извиняюсь, я так вас называю, но, так сказать, вы что а вы не Давайте быстро пройдемся, хорошо. Давайте тогда вешайте зубку и так сказать, слушайте по радио, хорошо? А, значит, первое. Утопленники. Нет, не было никаких утопленников. Это наши друзья-демократы решили подбросить нам утку, а потом над, ними, над, над этой уткой посмеяться. Какие мы идиоты. Так что давайте, так сказать, те люди, которые... Я тоже на это, на это первый попал, момент, так сказать, о, утопленники, а потом, значит, быстро-быстро начал выяснять, что это такое, и тут же дал отбой. Значит, не было никаких утопленников, никто не умер. Теперь второе, Помпео. Значит, Помпео Трамп хочет, чтобы Помпео избирался в Сенат. Дело в том, что там, если не ошибаюсь, значит, в Кентаке, нет, нет, не в Кентаке, ух, забыл. Канзас. Где? В, Канзас. в Канзасе. В Канзасе. В Канзасе, а там, а, как бы по всем вопросам, должен победить демократ. И очень надо, чтобы значит, там победил республиканец. И так как Помпео оттуда его там любят, знают и прочее и прочее, то вот так сказать, белый дом предложил Помпео э, избираться. Потому что, чтобы избираться, надо уйти со своей работы. При этом и Трамп говорит, что ему Помпео очень нравится и его совершенно устраивает. И Помпео говорит, что ему очень нравится работать с Трампом, его все устраивает и прочее. Но все-таки, так сказать, вот политические там, и прочее и прочее важнее. Кроме того, если у Помпео есть какие-то амбиции, скажем так, президентские, то ему будут доказать своей партии, что он может побеждать. Что он может как политический денежный побеждать. Я не совсем в этом уверен, но я просто про слухи говорю. Это значит второй пункт утопленники, помпео. Третий был по, насчет, э, так сказать, экспорта нефти, запрет. А, я просто не знаю, что такое есть. А, но, должно сказать, что а, если Америка начнет экспортировать нефть, то она, значит, мы, мы все равно еще не производим больше нефти, чем, чем нам надо. Это означает, что если мы будем куда-то ее продавать, то мы будем откуда-то ее покупать. Может, с одного берега продавать, на другой берег покупать, так сказать, там, если дешевле и выгоднее будет. То есть ничего в мировом количестве нефти не изменится. Эти разговоры о том, что если там что-то такое, то через три дня Россия умрет... Может быть, чудный человек как это говорил, но это, это звучит как Пьянковский, который уже там 5 или 6 лет каждый раз выходит в эфир и рассказывает о том, что завтра Путина не будет, максимум там через месяц. Да? Ну, бред такой сивой и который выдается за какие-то научные изыскания. Нет, возможность, если Америка в два раза увеличит количество нефти, и нам будет здесь больше, чем нам надо, тогда какой сумасшедший будет запрещать ее отсюда вывозить? Вот. Поэтому все опять, так сказать, зависит от того, что лучше Америка. А как только, а сейчас, ну, хорошо, мы будем, так сказать, тогда будем забирать. Тогда мировой баланс количества нефти не изменится. Я должен поправиться. Я сказал Канзас, Арканзас, штат Арканзас. Арканзас. Арканзас. Он Арканзас. из Арканзаса? Арканзас, да. Ага. Ну, это говорился чисто. Хорошо, давайте все-таки попробуем поговорить о том, что нас ну, ждет, чего мы ожидаем уже в году 2020 ну, во-первых, огромный подарок, который сделали демократы нам всем. Спасибо им большое, это к Рождеству как раз. Это абсолютно идиотская, хаотичная, закадровая выдумка с импичментом. А потом совершенно непонимание, что с этим делать тебе. Ну вот мы импич, мы импич. Вы знаете, что импичмент, что это такое? Это подача заявления в Сенат с тем, чтобы с, с, с просьбой уволить президента с работы. Вот что такое импичмент. Пока они не отнесли это в Сенат, то никакого импичмента нету. Нету его. То есть все, что происходило, было просто колебание воздуха. Значит, где-то месяца за четыре до того, как все это, так сказать, вот, вот до сегодняшнего дня, я несколько раз на своих программах говорил, что я не верю, что Нэнси Пелосит пойдет на этот импичмент, потому что он, она сама много раз говорила, что это идиотизм абсолютно крутящий. Кричащий. А, но, сказал я, если она на это пойдет, если они за это проголосуют, она не сможет их остановить, то она потом будет пытаться положить это под сукно. Потому что никакой выгоды демократам от того, что это перейдет в а, Сенат, нету. А есть только минусы, минусы, минусы, минусы. А с другой стороны, если она кладет это под сукно, сказав, что у нас есть ни одной секунды терпеть не можем, потому что поэтому мы не будем подавать суд, поэтому мы не будем бороться за свидетелей. А мы вот у нас уже... Столько много всего, мы столько много узнали о Трампе, что ни одной секунды терпеть нельзя, надо его сегодня выгнать с работы. И вдруг, когда они все голосуют за это, кричат, празднуют, там люди на улице выходили, там шампанское пили, вдруг она говорит... А вообще-то вот это у нас недостаточно доказательства, и вообще мы поторопились, и вообще не хочу никому ничего передавать, а потому что, а, потому что республиканцы плохие, они плохие, плохие, плохие, поэтому я передавать ничего не буду, потому что они сделают плохо все равно. Вот в какой-то момент даже, по-моему, у демократов должно в голове какая-то сумятица возникнуть, секундочку, Значит, Мы же только что говорили, что одну секунду терпеть нельзя. И мы знали, что республиканцы плохие. Почему вдруг можно терпеть, придумал, что опять республиканцы плохие. То есть только это полная хинея происходит. Да? Это первая радость, которую они нам подарили. Вторая радость, конечно, это Байден. И, значит, третья радость, это значит, мой любимый, второй мой любимый человек на территории Соединенных Штатов Америки, а нет, это не Хиллари Клинтон, и первый тоже не Хиллари Клинтон, это сенатор Сандерс, Берни Сандерс, это второй. Мой самый любимый человек на территории Соединенных Штатов Америки, это АОС, которая вчера сказала, что она, если Берни Сандерс предложит стать вице-президентом, то она не откажется. Вы себе представляете эту пару, выходящую на выборы. Сандерс. Значит, с его глазами, с этими самыми стремными волосами, которые говорят: все отнимем, все поделим, все заберем, все это, ничего не будем разрешать, все будем запрещать. Вот. А сзади стоит EOC, которая говорит: если вы меня не выберете, то через 7 лет она будет уменьшать все время, да? Уже через через 7 лет настанет мировая катастрофа. Единственный способ остановить мировую катастрофу, это выбрать меня, вице-президент. Как там Обама заявил, если его выберут, то. Океаны вернутся в берега. Это он вот сам говорил так. Сам говорил, это я не, вы, не выдумываю. Потом этот кусок его речи сняли, потому что он был совершенно идиотский, но запись этого есть. Значит, дальше. Значит, что будет происходить? Будет свистопляска происходить. Будут, конечно, вылезать грязные дела демократов обязательно. Начнут они вылезать. Я так представляю себе, где-нибудь вот конец апреля, начало мая. 2020 года, медленно начнут просачиваться, пресса будет их опять замалчивать, не говорить, их будет становиться все больше и больше, и к сентябрю-октябрю возникнет такое поле, которое уже невозможно будет сдерживать, и мы будем узнавать все больше и больше и больше грязи о демократической партии о том, как они делали свои дела, как они бабки зарабатывали через Китай, через Румынию, через Украину, там, еще какие-то страны добавятся к этому. Не только Джулиани. Мы, у, нас, у нас будет, я думаю, сказать, там через месяц, через два, у нас будет отчет, значит, который, который готовится сегодня. Дур, готовит там в Рогадзасе, они его делали, так сказать, в начале исследования, потом полетели в разные страны, в, в, летали в Китай, кстати его представители летали в Италию, летали в Англию, в Австралию, по-моему, кто-то даже из департамента помчался. Вот, потому что непонятно почему, каким образом Папандопол, который утверждает, что никогда в жизни ни в каком баре никаких глупостей насчет того, что у него есть грязь на от русских на Трампа, не говорил. И почему вдруг австралийский дипломат написал письмо, от а за два дня до этого... Некий профессор рассказал Поподопу, значит, по что есть грязь, значит, и он может помочь ее получить. Тот сказал, что никакого отношения ко мне это не имеет. Вот. Но через два дня вдруг услышали, как он хвастается, что у него есть. То есть кто-то засунул этого профессора чтобы вот рассказали об этом. Вот по допросу кто-то засунул австралийского дипломата, который написал письмо в свою, так сказать, там ФСБ, не знаю, как оно называется, да, который сюда к нам прослал через ЦРУ в нашем ФБР, чтобы ужас какой-то, представитель Трампа утверждает, что они получают грязь на, на демократов от России. А мы узнаем, что... А грязь на Трампа получали совершенно из другого источника, из той же Украины, кстати, из России. Кто придумал досье? Но ну, только не рассказывайте мне, что это сделал человек, который сидел в Англии, сидел на телефоне и звонил своим друганам в ФСБ, а те его давали по телефону информацию о том, какой ужасный Трамп как девушки, значит, которых он называл проститутки в Москве, извиняюсь, мочились на кровать, на которой когда-то спал Барак Обама там вместе с Мишель, или, может, другими, я не знаю. Вот. А, по слухам, так сказать, бывает такое, правильно? Вот. А, что это все просто действительно происходило. Ну, понятно, что это придумал кто-то. Понятно, ну, сказать, ну, только русским может, может прийти в голову такая идея, они это называют «золотой дождь», значит, когда девушки писывают в кровать. А... Значит, вот все это создавалось, в то время как Трамп боролся, а Путин боролся за Трампа, его же ФСБ радовалась тому, что поставляла гадости о Трампе, значит, а, демократам. Да. Ну вот просто вот, ух ты, как интересно, да, их никого не повесили за ребро, никого не расстреляли, никому голову не перерезали. Они лезли в международную политику и мешали Путину помогать Трампу. А, значит, и все мы это признали, и на основании этого мы начали следить за э, кампанией Трампа, потому что девушки-проститутки в Москве испражнялись на его кровати. А после чего ФБР, руководство ФБР говорит, что эта папка вообще не имела вот этот файл, да, сказать, folder, да, не имели вообще никакого отношения к э, решению суда ФАЙСа да, об ослежке. А сейчас мы объясняем, что это единственное, что им подали, как непровержимое доказательство и проверенное со всех сторон и стопроцентная правда. Вот. руководство этого суда замешано во всех их делах со страшной силой, по локти они, два года они не давали возможности ничего расследовать внутри себя, да? сейчас председатель суда написала, что это ужасно немедленно пришлите мне информацию по юристу, который подделал там что-то, да, а по всем остальным 17 людям, которые не подделывали но делали адекватно ужасные совершенно вещи, преступления да? никакой информации ей не нужно то есть там такой клубок там такой... Такое болото там, такая плесень сидит, когда все всем платят, все переженились друг к другу. То есть, публикации с демократами, чиновники там с какими-то там еще людьми, с донорами там, хрен на уши. И вот они этим сплетением держат страну, и закон им не писан, писано только для нас. Вы живете по закону, а мы будем жить по понятиям. Вот такое у меня ощущение, кошмарное ощущение от того, что происходит в данный момент в Вашингтоне. И понятно, что когда приходит человек, который говорит «я собираюсь», не просто говорит, все говорят, да, Который действительно начинает вычищать это болото, то болото любой принадлежности, республиканской, демократической, независимой, просто, так сказать, я не знаю, там столбовые дворяне, они начинают сопротивляться, и сопротивляться не просто, они начинают сопротивляться не на жизнь, а на смерть. Вот что называется кошелек или смерть. Вот то, что происходит сегодня у нас, и что, я думаю, будет происходить в следующие четыре года после ноября Значит, после выборов. Только единственное плюс, что я думаю, что если Трамп победит 49 из 50 штатов, или там 47 из 50, да, то тогда с ним вместе, как что называется, к паровозику прицепленные вагончики, придут республиканцы, которые трамписты. Поэтому, которые за Трампа, поэтому такое опять большое количество республиканцев объявило, что они не идут на перевыборы. Они знают, не что они проиграют общие, они знают, что они проиграют выборы в предварительной, в своей партии. Потому что они не проявили себя должным образом и не делали то, что хочет народ. Они сидели там, ковыряли в носу и получали за это бабки. А их дети, как на Аципилосе, как Ромни, как, как многих других, мчались на всякие Украины, где им давали ни за что, просто так, сотни тысяч миллионов долларов. Вот. А за что что-то такое происходило на государственном уровне для этих компаний, которые им платили, и, может быть, для всей Украины, да им, что называется, украинцам здоровье, но не за мой счет. Вот, с удовольствием буду помогать, но то, что я хочу им давать, а не то, что это делается обманным путем за моей спиной с помощью взяток нашим руководителям нашей страны. Трамп взяток не берет и пытается это остановить на территории всей страны. Вот и все. И я поздравляю вас с тем, что у нас будет потрясающий экономический, политический и по всему остальному Новый год. И вот на этой жизнеутверждающей нотке мы сегодня и закончим. Спасибо огромное, с наступающим Новым Годом и до встречи в Новом Году. До встречи.